Так, человека тихо человека ты не не осторожно что-то горит ну, что там горит? Я не знаю, я не заходила. Пожарку вызвали? Нет. Вызывайте, а, пожарную. Вызывайте, пожарную. А, а кто там я, еще? А я это для, для, для меня. Кто-то для... еще там. Да. Блин, не могу я займать. Что? то еще есть Там. Я сейчас просмотрю еще где... раз Давай аккуратно Баллоны сюда показ баллон смотри Не бас, лучше не искать Баллоны Баллоны Баллоны Баллоны